Всем привет! Некоторые установщики пытаются увеличить поток газа, проходящий через выходное отверстие с форсунки, путем рассверливания дюз газовых до 3,5 мм. Это не есть правильно, потому что увеличение объемного расхода напрямую связано с диаметром поперечного сечения. Объемный расход – это объем газа, протекающий через поперечное сечение потока за единицу времени. И путем рассверливания дюзы его не увеличить. То есть, если данное отверстие, то есть диаметр седла, у нас равен 3 мм, то не имеет совершенно никакого смысла рассверливать дюзу больше 3 мм. Тем более, производительность форсунок КБ. При дюзах 2,6 мм и рабочем давлении 1 бар может обеспечить хорошую работу двигателя мощностью до 50 лошадиных сил на цилиндр. Если мощность двигателя больше чем 50 лошадиных сил на цилиндр, можно увеличить давление, но ни в коем случае не сверлить дюзу больше 2,6 мм.